В Институте управления экономики и финансов состоялась предновогодняя встреча ректора Казанского федерального с молодыми учеными. Для университета 2016 -го год был неплохим. В целом мы справились со всеми поставленными перед собой задачами. С докладом об итогах ученых за 2016 год выступил председатель Ассоциации молодых ученых Казанского университета Михаил Варфоломеев. Ученых, это 30 лет, то есть это не те люди, которые уже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 То есть вот что нам еще ждать в университете? Политика чуть-чуть поменяется. У нас может быть затронут только вопросы формирования подготовки учительских кадров. И есть надежда на большой плюс, что будут увеличены, это я, министр, тоже озвучил, контрольные цифры приема социопамятных групп. Анна Глазунова, Руслан Уразаев, Универньюз.